Всем привет! Биткоин летит на дно, страх и паника на рынке. Давайте заглянем, что там с моим портфелем, криптокопилку, которую я собирал и добавлял монетки на маленькие суммы по 50 долларов. Начал я это делать с 1 апреля. И давайте посмотрим, что сейчас, что я жду от рынка и какие я буду действия предпринимать на случай более глубокого снижения рынка. Итак, поехали! Итак, мы видим на дневном графике очередное снижение рынка. Да, сейчас у нас есть поддержка на уровне 40 тысяч долларов. Биткоин потрогал там 38. Ну и пытается от нее отскочить. Но сейчас суть не в этом, да, не анализ. Я не трейдер, не занимаюсь трейдерством. Я плюс-минус понимаю, где, куда цена приходит. Я всегда вам говорил, когда я брал криптопортфель, э, свою криптокопилку добавлял, что вот на таких просадках по чуть-чуть надо всегда докупать почему докупать практически всегда потому что мы никогда не знаем э, гарантированно где рынок остановится развернется и пойдет выше или ниже поэтому лучшая стратегия докупать именно на таких просадках и не исключением сегодня я в копилку добавил монету Салана, купил ровно одну монетку э, вот скриншот вы видите если не верите Собственно, сегодня я буквально недавно ее брал. И давайте добавим ее сюда же, в мою криптокопилочку. Смотрите, по портфелю начинал я с 1 апреля. Видите, у меня э, до сих пор сейчас портфель даже в плюсе. Несмотря, как мы видим, на сумасшедшее падение биткоина. И вот такое э, красное, я бы сказал, да, залитое кровью поле по всем альткоинам. И это продолжается уже... По-моему, вторую неделю, если я не ошибаюсь, вот это падение 8 мая. Ну да, практически и две недели. А если брать от хая, то вообще 14 апреля, в принципе, биткоин потихонечку снижается. Только локально отскакивал да, и какую-то коррекцию наверх делал. Здесь также в копилке, вы видите, некоторые монеты сейчас показывают минус 15%, минус 20%. Кто-то в нуле, кто-то плюс 20, кто-то плюс 48, вот монета плюс 232, вот плюс 48. Что это означает? Это означает, что наглядный пример, пример вам, насколько важно делать диверсификацию в своем портфеле. Вот представьте, вы бы вложились в одну монету на всю котлету, к примеру, да, и зашли бы вы, вот где у нас самая большая просела это монета engine по-моему, да. В принципе, монета очень хорошая, очень перспективный и сильный токен, но мы брали практически на хаях и поэтому она очень сильно откатила, уже показывает минус 50 процентов. И представьте, вы бы вложили, вот я проинвестировал сюда 600 долларов, на самом деле больше, да, а у меня показывает сейчас 694. То есть все равно я в плюсе вот на 100 долларов. А у вас бы сейчас было здесь 300 долларов. То есть понимаете, насколько важно делать вот такую диверсификацию. Здесь почему-то вот Trust Wallet Token не показывает. Но у меня тоже он есть, брали по 0.68 центам. Сейчас я не знаю, по чем там цена. Давайте глянем Trust Wallet. 0.66, ага, пробила тоже вниз. Ну, то есть, практически сейчас в нуле э, ТВТ токен, и поэтому вот здесь, собственно, картинка бы сейчас абсолютно не поменялась. И запомните такую вещь, почему вот я всегда говорил, что обязательно нужно брать на свободные маленькие суммы, и потом, чтобы у вас были всегда средства докупать на вот таких просадках рынка. Давайте сейчас добавим монету Салана, которую я купил на вот этом падении, и посмотрим, куда рынок может прийти и какие я буду действия дальше проводить. Также скажу вам, ребята, вот эти, что вы видите, минус и плюс – это все цифры. То есть пока вы видите плюс в плюс портфеле, но вы не продали, не зафиксировали плюс – это все цифры. Также самое минус, да, вы видите в портфеле, то есть вы только решаете, будете вы фиксировать минус или плюс или нет. Пока вы не продали монеты, а сидите в монеты, вы имеете то количество монет, которые купили до этого. Если у меня было там engine, сколько там у нас, 16 монет, у меня осталось 16 монет. Если я сейчас продам, я буду в минусе на 47%. Если я подожду, я не знаю, год, два, может просадка, три, а потом он выстрелит, сделает 10 иксов и будет 16 долларов, и я его там продам, то я буду в плюсе. Понимаете разницу, да? И, собственно, для этого этот портфель и собирался на долгосрок, минимум 2 три года, ну или смотреть по тому, насколько э, при раздаст, или вообще там в ноль сольется этот портфель. Ну, надеемся, в ноль не сольется, крипторынок развивается, э, потому как биткоин доходил до 60 тысяч долларов. Мы видим, что интерес он вызывает не только в рядовых пользователей, а также и в крупных инвесторов, фондов и банковских секторов и так нажимаем плюсик ссылочку на этот крипто компейер я оставлю в описании Берите, пользуйтесь также можете там мой портфель копировать свой создавать сразу скажу сейчас у меня портфель в более таких монетах средних фундаментальные монеты я буду покупать чуть ниже жду более глубокой коррекции и там их буду покупать почему потому что в дальнейшем хочу от них получить больше Сейчас у меня монеты такие, более средние, высокорискованные, поэтому имейте это в виду. Итак, Solana. Набираем Sol, вот она Solana, очень кстати, перспективный, мощный проект. Так, мы видим, мы купили сегодня, купили 1.02, ну, поставлю ровно одна монета. По цене 49.92, 49 в принципе я всегда стараюсь покупать где-то на 50 долларов раз в неделю какую-то монетку. И добавляем в портфель, опа, все добавили Солана. видим что с момента покупки, буквально я два часа назад покупал, уже минус 7 процентов, биткоин дальше сливается да А, да вот биткоин сливается дальше идет вниз и самое время посмотреть куда он может прийти смотрите вот ну к примеру куда я жду я не знаю куда он придет но на самом деле вот может даже от текущих цен может быть отскок как минимум до этой границы да там в район 50 тысяч ну, чтобы сделать такую коррекцию наверх потом еще ниже да и вот район 28-30 тысяч, в принципе, сильная область, где брал э, этот биткоин. Самый главный манипулятор рынка – это Илон Маск, который, знаем, пропампил свои собаки. да И, естественно, он, скорее всего, уже от позиции избавился и слился. И, может, у него там будет интерес по той же цене, когда вернется 28-30, э, сделать какие-то покупки. В общем, в любом случае здесь я буду набирать от 30 позиций от портфеля. В любом случае в криптопортфель буду добавлять какие-то монеты. И еще помимо этого делать какие-то инвестиционные э -э покупки на свободные средства, которые у меня будет. Будет это 100 долларов, куплю на 100 долларов, будет 1000 долларов на 1000 долларов. То есть буду усиливать позиции по тем монетам, которые уже есть. Или буду покупать еще какие-то новые более-менее там выбирать уже фундаментальные монеты. И вот такая третья цена, самая она сладкая, от 18 до 20 тысяч, если в этот район придет биткоин. Здесь я буду вообще очень сильно уже усиливаться, докупать еще на 30-40 от портфеля. И таким образом буду постепенно на этих просадках накапливать объем криптовалюты если свалится еще ниже там до тысяч, что маловероятно расстраиваться тоже ребят не буду потому что цены будут просто офигительные и буду там тоже докупать естественно понимая все риски что криптовалюта является рынком с высокими рисками но и с очень высокой прибыли имейте это ввиду сюда инвестировать абсолютно не нужно не дай бог заемные кредитные деньги всегда имейте Ввиду, что тот или иной проект, он может э, так же сама криптовалюте и соскамиться, и сойти на нет. Поэтому здесь надо включать голову, анализировать самостоятельно, а не просто выборочно тыкать и покупать монеты, которые покупаю я или другой там блогер. Неважно, вы должны сами анализировать, вы должны понять технологию этой монеты и нужна ли вам эта монета в портфеле или нет. Потому что есть монеты спекулятивные, есть монеты фундаментальные. Есть монеты вообще никому не нужно, их туда-сюда гоняют. Но это не мешает на них тоже зарабатывать. Поэтому, друзья, вот, собственно, такой ролик, посыл. В принципе, как минимум жду биткоин до 30 тысяч, а еще если сходит 18-20, это будет, естественно, вообще, я думаю, там сладкие цены, особенно по э, монетам, альткоинам, потому что они, как мы знаем, падают в разы быстрее и сильнее, чем биткоин. Ну и так же само, собственно, восстанавливается и растут тоже. Также по пути я буду давать, какие там монеты докупаю я, собственно, в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Вот ссылочка, также ссылка будет под видео в описании. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайк, дизлайк, пишите комментарии. Продаете ли вы свои монеты в панике или докупаете на падении, будет очень интересно почитать. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.